Доброго времени суток, дамы и господа, и в этом видео речь пойдет о сварливой мир улитки. Улитка, которая лутается с обсидиановой цитадели, нам нужно аннигилировать мобов и потратить на это где-то пару часиков. Для начала нам нужно сделать «Тень черных крыльев». Это пункт в достижении с Китаясь по берегам пробуждения. Квесты берутся у моба с именем «Слиток». Не знаю, почему их у меня два стоит. Стоят они по координатам на экране. Можно все абсолютно через них отслеживать в рамках этого видео. А на карте это находится вот тут. Делаем цепочку заданий. После выполнения заданий мы летим на указанные координаты. На экране их видно. И нам потребуется как минимум один собранный обсидиановый ключ. Все зависит от вашей удачи. Для того, чтобы получить обсидиановый ключ, мы совмещаем 30 фрагментов ключа и 3 детали ключа. Все это фармится в обсидиановой цитадели и имеются заранее собранные группы на фарм. После того, как мы получили собранный обсидиановый ключик, подходим к Мабу Иги верующая, и сдаем этот ключ. При открытии тайника с определенной вероятностью мы можем получить членский билет разрушителя миров. Использовав его, мы на два дня получаем дебаф и характерное звание разрушитель миров. Нам нельзя умирать во время всего этого процесса. Но если вдруг что-то пошло не так и мы умерли, то можно за 20 магмовых частичек купить этот билет у торговца, который находится в пещере. Вот вход в эту пещеру, координаты на экране имеются, и тут сбоку будет стоять торговец. И именно у этого торговца магмовые частицы можно будет выменивать на членский билет. Но самый первый мы должны получить с обсидианового тайника. Обладая этим званием, мы должны аннигилировать мобов и получить целую тысячу магмовых частиц. Падают они в обсидиановой цитадели, Все там же. Периодически в обсидиановой цитадели вы будете встречать раздиратели чешуи, довольно-таки опасные мобы, если на них висит неумирающая ярость, но нужно их просто немного покайтить, отгрипать от танка или застанить. баф с них слетит. После нескольких часов фарма, когда мы получим тысячу магмовых частиц, отправляемся в пещеру к торговцу и покупаем заветную улиточку. Удачи вам в фарме, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!